Вовочка, ты почему так мелко пишешь? Чтобы ошибки были не так заметны Мария Ивановна. <рес> Медсестра делает Вовочке болезненный укол. Потерпи, сделаю тебе прививочку, и ты не будешь болеть. Я-то может и не буду, а вот жопа точно будет. <рес> Вовочка, вот смотри, если я говорю, я была богатой, это прошедшее время, а если я говорю, я красивая, что это значит? Чрезмерная фантазия Мария Ивановна. Вовочка балуется на уроке, взбешенная учительница ругается и говорит, чтобы завтра привел своего отца. Ага, сейчас, я уже к одной такой привел, так третий год не можем забрать. <реклама> Вовочка, зачем ты пишешь разный бред на форумах? Потому что я никому не нужен. При чем тут это? А так мне хотя бы модераторы пишут замечания.